Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами, как обычно, Веном. И мы возвращаемся в исторические сражения Рима Первого Тоталвара. У нас на очереди последнее сражение, по сути, оригинала, по сути, полностью Первого Рима, разве что за исключением Адона Рим Тоталвар Александр. Это битва у горы Бадон, которая произошла в 516 году нашей эры. На самом деле это предположительная дата, потому что есть на Википедии статья про битву при Бадонском холме. Я, скорее всего, предполагаю, что именно эта битва, как бы они совпадают, да, это вот та же самая битва, та же самое сражение. Там дает, дается дата другая, 498- или либо 506 год нашей эры. То есть, тут совершенно неизвестно точно, когда происходило это сражение и было ли оно на самом деле. То есть, даже нет никаких точных докумен... документированных сведений по поводу этой битвы. Ну, давайте поговорим насчет того, что это вообще за сражение. У нас сдается небольшое описание. Битва у горы Бадон. Задача оба генерала ваших союзников должны остаться в живых, уничтожить или обратить убегство вражескую армию. То есть тут еще четко дается задача нам, которую мы должны выполнить. Если мы ее не выполняем, соответственно, мы, видимо, проигрываем автоматически, я так предполагаю. Хотя у нас нет доказательств существования короля Артура, легенды о нем живы до сих пор. В следующем сценарии битвы мы попытались воссоздать возможное сражение между Романом британским военачальником Арторием и Саксами. Арторий Каст, это предположительно Артур, Вождь британцев сражается с захватчиками саксами. Если он потерпит поражение, для народа Британии настанут мрачные времена, ибо язычники саксы будут брать им со зверской жестокостью. Союзник Артория, лорд Амальрик, принял бой с саксами у холма Бадон. Сейчас он окружен врагами, жаждущими его крови. Если он упадет, Артория потеряет друга, а вместе с ним возможно и королевство. Под прикрытием анагаров вы должны приказать войскам Артура переплыть или переправиться через реку и двинуться навстречу надвигающейся тьме. Только скорость и храбрость ваших воинов, э, ваших людей, да, могут спасти Британию, Альмарика и трон Артура. Ну, что еще можно сказать по поводу этой битвы? Несмотря на то, что битва при Бадонском холме была, как предполагается, крупное политическое и военное событие, нет никаких достоверных сведений о его точной дате, месте и деталях сражения. В работе 9 века история Британии, полководец, возглавлявший войско бритов, отождествляется с полулегендарным бритским вождем Артуром. Более поздние работы тоже следуют этой традиции. То есть по сути вот именно с тех времен и пошла легенда о короле Артуре и в общем то как будто бы официально он участвовал в этой битве, которая тоже является полулегендарной. Ну, в общем-то, как бы там ни было, давайте-ка сыграем эту битву. Конечно, она вообще не входит в сеттинг Рима оригинального, либо же в Рим нашествия варваров, потому что это вообще, по сути, уже эпоха после Рима и просто темные времена, которые точностью неизвестны. Ну, в общем-то, разработчики, да, решили просто пойти реально в какую-то непонятную степь. Вместо того, чтобы добавить, не знаю, там, битв, так, 5-6 крупных сражений Западной Римской империи. Вместе с Восточной они решили просто добавить битву у горы Бадон. Я так предполагаю, что разработчикам просто уже стало лень. После огромного множества битв в оригинальном Риме, они в Рим вторжение варваров уже просто... Ну, расслабились, так скажем. Либо же все свои силы просто потратили именно на кампанию, а не на исторические сражения. Ладно, что ж, как бы там ни было, давайте посмотрим на наши силы. Против нас будут воевать Саксы. У них, как мы видим, армия очень большая, и, конечно же, тут войска вообще мне неизвестные, незнакомые, совершенно какие-то новые солдаты. Копиносцы новобранцы, защитники Сакского очага. Нифига себе, это интересное название солдат. Пираты, саксы э, и прочие солдаты, в общем-то. Плюс у них очень много лучников, как мы видим. Четыре лучников и целая куча пехоты. Что тоже стоит подчеркнуть, то есть конницы тут практически нету. В принципе, это входило в тогдашние реалии. И вправду, конницы тогда не было такого большого количества, как в Средневековье, либо же как в Римские времена. В Темные века... Очень тяжело стало разводить конницу, кавалерию. И, ну, то есть не тяжело, просто это было, видимо, слишком, слишком долгим, трудоемким, в общем-то, процессом, задачей для тогдашних людей. Ну, я так предполагаю. Поэтому конницы было, в общем-то, мало. Дальше будет возрождение кавалерии в более... Поздние времена, но пока вот здесь кавалерии, как видите, очень мало. Ладно, давайте мы про другое поговорим. Какие у нас есть войска? У нас, кстати, войска очень разнообразны, прям практически каждый отряд отличается от другого. Есть британские легионеры. Вот это, да. Считают себя скорее римлянами, чем британцами. Они сражаются с тем же оружием используют те же приемы, что истинные римские легионы. Эти крепкие войны преданно защищают свои дома и семьи. Но это классно. Раз уж у нас есть легионеры, то... Как минимум, мы не останемся в меньшинстве, и наши войска будут очень хорошо драться. Солдаты на довольствие. Нанимают непосредственно военные командиры. Государство не имеет никакого отношения к их обучению и снаряжению. Тем не менее, эти бойцы очень полезны. Похоже, что это арбалетчики. Можно было бы просто их назвать арбалетчиками. Зачем как-то по-другому их назвать? Кто? Псы? Псы куланы? Опасные противники, которые на поле битвы впадают в боевой рашу. Трудно сказать, что именно делает их злобными и беспощадными. По сражение, алкоголь или дурманящий пост... э, <laughs> настой. Uh, я не знаю, что это за парни. Кстати, я реально их в первый раз вижу в этой игре. Uh, псы кулана, блин. Они выглядят почему-то фиолетовыми. Возможно и вправду это uh, дурманный настой. Потому что почему они посинели фиолетовыми стали. Я... Только остается догадываться, что с, те, с этими чуваками не так. Так, ну всадники и ветераны, это понятно. Есть, кстати, монахи. Молитвами и благословлениями монахи вдохновляют войска на великие подвиги. Разумеется, их никто не обучает военным делом, поэтому в бою они не очень... А, ну, или точнее, очень уязвимы. Так, лучники. Еще кавалерия, сарманские вспомогательные войска, военачальник. Соответственно, видимо, король Артур, предположительно... Ну и другие войны. У нас, кстати, кавалерии гораздо больше, чем у наших врагов, так что кавалерия, видимо, будет тут решать у нас. Есть даже Рицари Граали. ё бойцы тяжелой кавалерии этих воинствых римлян и благочестных христиан набирают из элиты романа британского общества. Рицари Граали, боже мой, какое название. Я просто... я просто офигеваю от того, что я увидел в этом сражении, потому что реально вот эти все войска я никогда в жизни не видел в Риме Первом. Только именно в этом сражении не встречается, похоже, что. И группа копейщиков. А, ну то есть у нашего союзника, да, у него по сути одни только копейщики и анагрии, больше ничего. А у наших врагов, соответственно, очень много пехоты, но при этом конницы очень мало. У нас конницы дофига и пехоты очень мало, но при этом она элитная, и есть еще стрелки. Короче, выиграть, я думаю, будет не очень-то и сложно. Давайте посмотрим, что вообще из себя представляет данная битва. Очень интересно на нее посмотреть. Вот так. Легенда повествует об Артуре и его рыцаре. Потомок римлян, вождь, король, воин, который спас свой народ. Много раз сражавшийся с саксами Артур скачет навстречу последней битве у горы Подон. К ночи он должен одержать победу, или его королевство будет уничтожено. Лорд Амарик Боевой товарищ Артура окружен кровожадными саксами. Если Амалерик падет, тело Артура будет проиграно. Британия никогда не будет единой. Саксы будут сеять раздор повсюду. Алиманны, союзники Артура, обеспечат прикрытие с помощью анагров. Артур должен сокрушить Саксов на противоположном берегу и поспешить на помощь Амарику. Ставки великие. Победа или смерть, разрушение и секира врага. Так, ну что... Я хочу сказать, что я уже играю не в первый раз эту битву. Первую попытку у меня не с успехом, потому что... Как только я перешел реку, началась какая-то неразбериха. Враги начали, начали на меня нападать, и мы, в принципе, первую, как сказать, линию обороны пробили, однако дальше мы не смогли победить. Так что надо нам сейчас по-другому поступить. У меня... Моя конница, все... Давайте-ка сюда давайте ка сюда сейчас мы будем обходить врага с фланга тут есть только одна переправа похоже что больше переправ нету что конечно немного неприятно Но, в принципе все равно победить здесь вполне возможно вот эти вот еще бойцы кулана они очень реально имбовые они у меня поучаствовали в сражении до этого но они реально всех убивали сразу отвожу всех солдат подальше от переправы потому что как только мы подходим к ней то а нагры могут попасть по нашим войскам. Так, там что-то несколько солдат куда-то запутались, непонятно куда делись. Так, начинает его солдат переходить реку. Этого мы дождались. И сейчас начнем их атаковать. Давайте в атаку. В атаку, в атаку, в атаку. Отлично. Сразу же отступают эти новобранцы бомжатские. Всех их разбиваем. Давайте-ка переходим реку всей нашей пехотой. Переходим реку. Так. Давайте, кавалерия, обходите. Драга с флангов. Так, отлично. Всех обрушили здесь. Идем вперед. Пробиваемся сквозь э, сквозь ряды врага. Кстати, кавалеры я думаю, можно вообще отвести сразу же просто на холм, где наш союзник находится. Потому что его, э, ну то есть нашего союзника, могут очень быстро разгромить, если я им не помогу. А тут мы, как понимаем, противников гораздо больше, чем нас. Так что... Чтобы победить в этой битве, мы сейчас возьмем и защитим именно холм. Всю кавалерию туда отправляем. Я сказал, всю кавалерию. Так, подождите, давайте-ка я немножко отвлекусь. Пираты Сакса, они под атакой. Получается, у нас есть легионеры. А, вся пехота, давайте-ка кидайтесь на этих копейщиков со спины. Перен переводим еще и наших лучников. Вместе с монахами через реку. А они также здесь должны сыграть свою роль в этой битве. Ну и давайте смотреть, что там у нашего союзника. Его пока не атакуют. Да, он как бы уже близится, атака врага. Но, правда, тут, по идее, это одна конница, которая должна в итоге просто разбиться об его копье. Почему он в прошлый раз он не умер, я не понимаю. Но сейчас мы это узнаем, в принципе. Давайте идем к нему на помощь. Так, тут тяжелая, получается, кавалерия ее причем довольно много. А, там еще копеещики. Вот в чем прикол. Все, я понял. Я понял. Так, пока давайте-ка я еще вернусь обратно, что там у нас происходит с нашей армией основной. Они тут рубают всех, да, вообще прям жестко рубают. Так, пехота у меня, как и было запланировано, направляется на врага, который двинулся за мной. Мои лучники, соответственно, все вот эти солдаты тоже. Давайте-ка переходите реку. И причем, кстати, что забавно, тут есть даже теперь то, что солдаты могут плыть. Вот этого я, кстати, не помню. Я не уверен, но было ли это в Риме с Barbarian Invasion? То есть это было ли там изначально или только появилось в этом сражении? Наверное, было, конечно, изначально. Навряд ли бы разработчики стали бы вводить то, что войска могут плыть. Ради одного сражения, да? Возможно, кстати, разработчики вообще хотели сделать прям полноценное какое-то дополнение, но у них не получилось что-то. Так, ладно, давайте пока что мы направляемся в атаку. Стрелков мочите. Мочите также конец, который там сейчас уже подходит к моему союзнику. Давайте в атаку. Давайте, давайте, все в атаку. Нападайте на противников с разных сторон и разбивайте их. Отлично. Копейщики уничтожены. Однако мой командующий сейчас может откатиться, я смотрю. Давайте-ка в атаку и убьем вражеские войска. Такс. счет тут у нас происходит? Ага, тут вражеские войска, тут у меня мои лучники перешли эту сторону наконец окружили копейщиков разбили их так что правда на холме то на холме у нас все отлично мы расправились с вражеским военачальником или по крайней мере с подкреплением Тут, правда еще один военачальник и похоже что так просто не победить давайте-ка возвращайтесь на холм мы сейчас будем расправляться с копейщиками, которые сюда направляются. Внизу все пока более-менее, я смотрю. Да, у нас даже сюда, как мы видим, подходят уже копейщики. Ой, извините, копейщики. Мои легионеры подходят на помощь. Блин, тут этот вражина, чертов, атакуйте их всех. Так, Даже кстати, бегите вот так. Настоящего... вожди. себя вообще так не ведут, да, я знаю. А время сражения это вообще подавно. Но... Так, ну ладно, пока что давайте тут долбить их всех и уничтожайте их. Просто разбивайте об них свои мечи. Ну, точнее, ладно, не разбивайте. <laughs> я какой-то глупость сказал. Разбивайте их черепа, я хотел сказать, да. Потом. Разбивайте им голову, шею, ломайте. Короче, будете потом чаши делать из их черепов. Великолепные чаши. Чтобы пить потом вино. И вовсе так, отлично. Ну что, практически победа уже, можно сказать. Командующий, Артур. Сейчас мы будем обходить врага. Так, давайте здесь мы сейчас с фланга ударим по этим копейщикам. Фланговый удар, и они все, конечно, тропанули. Великолепно. Тяжелую пехоту нужно разбить. Давайте-ка заводим с двух флангов нашу конницу. Со спины прям великолепно врезались, они вообще жестко потеряли свою сразу же численность. Еще один чардж. И еще очень много человек погибло. Да, они начали отступать. Прекрасно. Ну что, моя армия тут, я смотрю, одержала победу. Прекрасная работа, парни. Давайте заканчивать это сражение. В нашу пользу. Так, тяжелую пехоту нужно добивать. Догоняйте их и убивайте. Давайте все в атаку. Нет, нет, нет. Стойте. Сейчас сзади, да, моя конница вырезается сначала. А потом вы. Опа. Ничего не так отразили, кстати, нападение моей кавалерии. Я думал, что нет, не получится у них это сделать. Они это сделали вполне успешно. Так, ну что, мы зашли тоже на холм. Там у нас какие-то далеко очень войска гонятся за противником, я смотрю. Но мы их уже не сможем просто нормально подвести обратно. Так что сейчас мы давайте ударим кавалерии во фланг и уничтожим этих копейщиков. Отлично. Всех их убиваем, убиваем и еще раз убиваем. Ну что, победа за нами, похоже. Единственное, только неизвестно, где еще сражаются войска противника. Реально, это непонятно. Так, тут, наверное, да. У меня еще просто гонятся эти новые парни за кем-то. Они гонятся, кто еще на ней отступил? Или нет, все-таки? Или какой-то военачальник остался, возможно? Возможно, и то, Победа, что Победа! Вы спасли сказал. лорда от саксов. Ну, прекрасно. Слава богам! В сердца врагов на... Это момент оглушительного триумфа. Римское оружие сокрушило врага. Ну да, конечно, римское оружие. <с> э, блин, забавно наблюдать, что чувак говорит про, про Рим, а это на самом деле уже далеко, <с> Рима уже не существует некоторое время там, <с> да? А тут у нас Великобритания, Британия, Англия, сражаются с с соответственно бритами. Ну, в общем-то так. <с> Ладно, что ж, мы победили героическая победа. Кстати, я узнал, что, оказывается, здесь есть теперь вот такая вот вещь. Я не знал об этом. Это, кстати, было и вообще в сражениях Рима Первого. Есть цели битвы, кстати. Мы можем выполнить не все цели, а можем выполнить все цели. Это как бы уже зависит от того, насколько, короче, мы будем хорошо играть. Но главная цель – это разбить врага. А там бывают цели дополнительно, типа, потерять столько-то максимум войск там или уничтожить столько войск противника – ну или там выиграть за столько-то времени это было всегда просто я вот об этом узнал совсем недавно ну что ж мы убили 835 человек очень много при этом потеряли мы совсем немного 308 нас еще человека осталось Ну ладно давайте будем на этом заканчивать данное сражение и вообще заканчивать в принципе битвы исторические в рим total war все мы закончили по сути все сражения все битвы. У нас еще остался на очереди Адон Рим, Total War, Александр. Там имеется, если не ошибаюсь, 6 сражений, 6 битв исторических. Причем, там они гораздо более интересно сделаны. Вы узнаете почему в следующем видео. Ну а с вами был Веном. Всем пока, удачи, надеюсь вас увидеть в будущих сражениях.